Здравствуй, путник! Что тебе понадобилось в нашей деревне? Тут есть опасный железный голем Убей его пежи. ха спасибо Раньше мы были просто ай, Винтик, я, шпундик, я шпондик, я винтик я, винтик я, шпундик, я шпундик, я, я винтик <звук>